Привет, это новый выпуск канала GoLazerTag, мы продолжаем наши эксперименты, эксперименты с форматом и с содержанием роликов. Как-то в комментариях вы просили рассказывать вам больше новостей о нашем Лазерленде, о нашем оборудовании Экза, то, над чем мы сейчас работаем. И вот, собственно, в этом выпуске мне в руки дали GoPro, и я расскажу вам не только новости лазертак индустрии, которые вы можете узнать из прошлого нашего выпуска по ссылочке, которая сейчас появится здесь, но и новости наших нашего оборудования и в принципе то над чем мы в лазерленд сейчас работаем так что если вы готовы тогда Life. А, время на съемку у меня нашлось только очень поздно поэтому в офисе я уже один все разбежались но ничего я расскажу вам находясь в разных отделах собственно о том чем мы занимаемся? Первое, о чем я хочу вам рассказать, это о том, что мы готовимся к выставке, к выставке RAPPA Expo осень 2019, которая будет проходить со 2, по, по 5 октября на ВДНХ, там можно будет приехать к нам, приехать на эту выставку, ее стоит посетить, там очень много интересного. На этой выставке мы представим не только оборудование, но и концепцию наших развлекательных центров, как франшизу. Можно будет пообщаться, познакомиться, обменяться опытом, буду всех ждать на нашем стенде. Вот здесь вот на карте вы можете увидеть, где мы будем располагаться, приходите обязательно, будем очень вам рады. Из последних новостей у нас полным ходом Идут ремонты. Мы строим еще один лазерленд в городе Симферополь. А, небольшое прямое включение. По счастливой случайности наш э, Никита, который вам хорошо знаком, наш лучший оператор. Человек, из-за которого я сейчас снимаю себя сам на GoPro, а, находится в Крыму. И он снимет небольшой э, рассказ о том, как, собственно, идет в Крыму процесс строительства и что там будет. Я думаю, что это будет вам весьма и весьма интересно. Так что давайте посмотрим на Лазерленд Симферополь. Петя попросил показать, что такое Лазерленд в Крыму, который строится сейчас. Я приехал к торговому центру. Ну, достаточно симпатичный торговый центр. Все бренды здесь есть. как бы Не думайте, что Крым и все у него шикардос. За исключением одного маленького факта. Связь у меня йота в Москве. Приехав сюда, у меня йота так и не подгрузилась ни к одному из операторов, а оператор здесь один и волна. Таксист по секрету всему свету сказал, что здесь много МТС, -а, хотя официально МТС сюда вошел и вышел. Так как я без связи, у меня нету возможности прямо на месте созвониться местным владельцам Лазерленда. Его зовут Геннадий, это я знаю от Петра. Я пишу в полевых условиях, потому иногда может быть звук хрюкать, может быть картинка немножко отражать потому что я запишу селфи, а звук у меня записывается на телефон второй. Я переверну камеру, чтобы найти развлекательный центр Лазерленд. Вот я вижу вывеску Лазерленд. Зайдем. Здрасте, вот нас встречают уже. Вы, наверное, знаете, да, что мы... Да. Я должен прийти отлично. Ох ты. Так, что-то мне напоминает уже. Я такое видел в Лазерленде, который кунцела. Такая же арочка. здесь, видим будут такие бегать светильнички. Мы не сговаривали, что вот так вот встретимся прямо перед входом. Никита? Артур. Очень приятный натур. А я со список с Геннадием, Геннадий здесь нету, правильно? А, сейчас? Геннадий сейчас на данный момент нету, я его сын, я его как помощник, О. как правая рука, грубо говоря. А, сразу что бросается в глаза, что очень большие пространства. Первым делом про площадь, потому что площадь реально а, большая. Площадь здесь около 1100 квадратов. 1100 квадратов. Угу. Идет 300 квадратов плюс-минус, это чисто одна арена. Угу. А остальная зона это занимается зона кафе. Вот здесь кафе. Да. Кафе, момент. сейчас мы войдем в кафе. Кухня получается, здесь uh -huh, цепенички, uh -huh. всякие различные фритюрницы. Будем делать э, пиццы, бургеры, картошки фри, роллы. И еще хотим сделать здесь э, с мороженым. И будем делать э, мороженое с жидким азотом. Здесь у нас будет э, зона именно кафе, где будут стоять столы, стулья. Здесь будут сидеть люди официанты будут выносить им кушать, угу. и или просто могут люди прийти, например, посидеть, пока их дети где-то развлекаются. Здесь, здесь поздравления детей, здесь правильно, пара, да? Ну, корпоративы, там, корпоратив. да, директор выступать. Здесь у нас пока что на данный момент три банкетных зала есть. Угу. А, это считать можно практически самый большой. Самый большой, 30 квадратов. То есть остальные чуть меньше? Чуть, чуть меньше. Этот у нас уже практически а, уже разрисованный закончили. даже. Банкетный зал в стиле Марвел, грубо говоря, будем делать так. Здесь везде по стенам будут идти черные полосы, так же, как и в лазар единый стиль да. а вот вход правильно я понял вот этот вход он будет как в лазерном кунцево также будет пере, видели да, переливаться да, такие вот, таким вот будет здесь глянцевый натяжной потолок угу. полосом. и точно также вот здесь будет стоять большая барная стойка угу. при входе и от, и от самого входа будут эти две светящиеся бегущие полосы. а вот собственно вот эти вот полосы да вот эти вот да. это для них вы выемки да. здесь у нас уже получается подготавливается брифинг угу. вот. сразу квадратов сколько здесь получается 17 здесь. Угу. Вот. То есть вот здесь вот как раз здесь, будут сидеть дети. Да, здесь будет все угу. полы, с, где они будут сидеть. Вот здесь будет у нас висеть телевизор, по которому будет показываться а, правила и полностью суть игры, как нужно что делать. Понятное дело, что это все будет сопровождаться человеком, аниматором или а, ведущим, который будет проводить это все. Сколько будет жилетов? А, я думаю, что для начала мы пока возьмем штук 20, а в дальнейшем, если мы будем уже... Будет Большое количество людей мы будем, понятное дело, добирать, чтобы безостановочно как бы играть, uh -huh, чтобы мы uh -huh. Вот. Здесь и здесь стены все будут разрисовываться. У нас буквально недавно начал рисовать уже художник, который вовсю рисует. Это получается как зона космического корабля. Uh -huh. Мы на космический корабль. Здесь все будет в стиле космического корабля. Здесь мы хотим сделать очень красивый вход. Это будет вход для того, что будет стоять дым uh -huh. Будет стоять какая-то сирена. Здесь будет специальная кнопка. А, Здесь здорово. мы готовились, положили руки, все, вы готовы. Гоу так нажали на кнопку, заиграла сирена. Гоу Лазертак, видите, будет, все в теме. Будет открываться дворками, две, две дверь красивая, будет открываться Отлично. Под, под звук. Да. Они будут заходить, грубо говоря, на арену. Мы решили немножечко еще разбавить и сделать а, планета четырех стихий. Это у нас а, как по плану ледяная планета. Там вторая, здесь третья, здесь четвертая. Будет разделено по четырем зонам, получается. Ага. А, в разной цветовой э, гамме будет это все. Здесь будет база одних игроков. В том углу параллельно будет вторая база игроков. Угу. Вот. А, вот. здесь вот мы сделали пьедестал специально для родителей для того, чтобы... Смотровая вышка. Вся арена будет не просто расписные стены и перегородки, а будет еще какие-то инсталляции, а, да? бочки, будут различные трубы какие-то проходить, будут какие-то, не знаю, может, треугольники, кубы будут какие-то. Ага. Ну, в целом, вообще выглядит все достойно. Я не знаю, как скажет Петр. Мне кажется, будет доволен, потому что и большая площадь, и очень большая площадь, и здесь достаточно свежо. Вот сейчас, ну, сейчас свежо, потому что здесь вообще ничего не стоит, как бы вот арена вот так вот выглядит пока. За счет больших окон, Вон, вон там есть большие окна, я сейчас вот так сделаю, вот, вот большие окна, там окна, тут не, за... не разрешили закрыть окна, то есть здесь еще и светло достаточно получается. Ну, разумеется, в игре будет темно, потому что окна будут закрыты, они закрашены черным. Можно посмотреть подс за художником, там уже красота начинается, уже баллончики светятся. Все рисунки баллончиками, да, будут? <свистые> Здравствуйте. Частично. Никита. Дима. Частично рисуются баллончиками, флуоресцентами, частично рисуются флуоресцентной водой, краской. Там я посмотрел это батуты. Это как бы да. в, в, ваша инициатива, или она осталась после нет, нет, предыдущего администратора? Нет, не оставалась. это была наша инициатива сделать еще детскую зону для, грубо говоря, самых маленьких и те, ну примерно возраст от 3, э, от двух угу. и где-то лет до 7 до 8. Здесь у нас будет бассейн с мягкими кубиками. Я так накидал для того, для... чтобы было понятно, понятно что, что будет, здесь ага. будет. А это будет две стенки скалодром. Вот. Ну Повешиваем еще канаты для того, для детей, для удобства, чтобы было интересно. Здесь у нас будет интерактивная зона, здесь будут стоять проекторы, будут различные э, игры. Вот У нас такого еще в Крыму вообще нет. Это мы будем одни из первых. Будут стоять проекторы, будут приходить дети, здесь будет темнота, здесь зашьется это окно. Останется только одно для тех же самых пожарников. Mm -hmm. Получается, полностью так будет зашиваться. И здесь будет э, темно, получается. Э, будут проходить различные интерактивные видеоигры с тем, что там бросать какие-то шарики. Yeah, Сейчас посмотреть, это у нас улица Севастопольская. Вот видно вот э, вышки стоят, это наш центральный стадион. Mm -hmm. И сразу возле него у нас идет центральный рынок, это центр города. То это такой дорогой центр, который будет постоянно иметь да. народ. Да, это такая вот для маленьких детей. Те Очень уютненько. Не фига. обращайте внимания то, что здесь да, э, вещи. Здесь у нас будет а, салон красоты. Это у нас магазин. Это у нас пожарная, это МЧС. Вот здесь будет парковка для пожарных машин. Зеленая, это у нас больница. Здесь будут стоять какие-то различные игровые автоматы. Вот под них уже розетка. Uh -huh, uh -huh. Где-то аэрокеки, что-то еще. Хотим сделать а, тоже интерактивную зону, только с э, vr -ами. И у нас вот И еще одна будет. комната. Это комната игровая. Здесь будут стоять телевизоры, будут стоять Xbox, PlayStation. Света не будет полностью. Это граффити тоже кстати, нарисовано нашим дмитрим. Uh -huh. Она ультрафиолетовая, светится полностью в ультрафиолете. Примерно мы хотим открыться в начале октября. Это торжественное или техническое открытие? Нет, у нас будет тестовое, тестовое техническое открытие. открытие. Ага. Примерно неделю мы поработаем в тестовом режиме. Ага. И я думаю, что. Середина октября, где-то число 10-15, мы будем уже делать полное ответ. Все, спасибо тебе большое еще раз. Да. Счастливо. Ну, вот так вот получается. Все, в принципе, прикольно. Мне понравилось. Я надеюсь, что я не сильно вас а, разочаровал своим а, интерьерным и проведенчески экскурсионным а, навыком. Вот, поэтому вот такой вот строится прекрасный Лазерленд Крым или Лазерленд Симферополь. На, находится на Севастопольской 62, все, кто с Крыма, кто с Симферополя, в частности, все, кто нас смотрит в октябре, в середине октября, после приходите на торжественное открытие, приходите на технической неделю, потому что, скорее всего, в технической неделе будут какие-то поблажки, потому что система будет оттачиваться, поэтому всех ждем и до новых встреч! Помимо этого, я вам не рассказывал, но у нас в Лазерленд Азовский идет ремонт. Мы делаем новую зону кафе а, и два банкетных зала, отдельные комнатки, очень комфортные, уютные. Сейчас идет полным ходом ремонт, скажем так, обновленный стиль. Если вы помните, Лазерленд Азовский это наш первый клуб, который еще не выглядел, как все наши дальнейшие лазерленды. Наша стандартная, а, очень эффектная... Диодная подсветка по стенам. Здесь очень скоро в Азовском это все появится. Мы готовим контент на новый сезон, на новый сентябрь. Мы сейчас работаем, все никак не доработаем новую сетку турниров. Но уже очень скоро мы анонсируем и представим ее вашему вниманию. А главное, я напоминаю, что 27 сентября наш прямой эфир на нашем канале. Розыгрыш призов, закрытие конкурсов. Много подарков от GoLazerTag, от Лазерленда. Не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, включить уведомления, чтобы поучаствовать в прямом эфире. Ну и вы все еще можете принять участие в наших конкурсах. Подробные условия будут под этим роликом еще раз. На всякий случай для тех, кто это дело упустил, пропустил, забыл. мы находимся на незаконченной арене в Брянске. А здесь еще будут докрашивать стенки, также кое-где подделывать безопасность для того, чтобы уже полноценно запустить эту арену. Так что в самом ближайшем будущем и в Брянске появится полноценно работающий лазерленд. Вот такие новости.